Друзья, всем привет, с вами Сергей, и сегодня я покажу программу NinjaTrader 7 с интегрированным в нее загрузчиком э, исторических данных. А все подробности будут под этим видео, подробности для получения э, данного патча, скажем, робота э, для платформы. Это премиум-версия. Сейчас выставляем параметры начала и конца, необходимые нам для тестирования, для загрузки в том числе. Выставляем левел 1. Для фьючерсов доступен левел 2. Для валют доступен только левел 1. Сейчас, сейчас вы видите на экране это видео самого, самих разработчиков. Премиум uh, версия uh, для двух компьютеров uh, сроком на один год использования и без рекламы. Здесь нет рекламного блока и также присутствует возможность загрузки Level 2. В бесплатной версии uh, таких плюшек нет. В бесплатной версии можно загружать только один uh, инструмент, ну хотя несколько инструментов, но только в Level 1. И есть куча рекламы, и плюс есть ограничение на объем загрузки. То есть максимум 500 мегабайт можете загрузить исторических данных. А это очень-очень мало. А сейчас вы видите, что вставляются данные, чтобы проверить, загрузились ли исторические, исторические котировки объемы загружаются данные с биржи подключение не нужно к ней за трейдер какой-либо бирже данный загрузчик загружает данные через свой канал данные точные мы сверяли их в следующем видео я покажу как работает он у меня но у меня загрузчик не имеет каких-либо ограничений то есть вы можете сейчас зайти на сайт marketreplay.net, ознакомиться с самим загрузчиком, ознакомиться с бесплатной версией и платными версиями, вот, увидеть их преимущества. А преимущества у них значительные по сравнению с бесплатной версией. И далее уже обратиться ко мне за приобретением версии, которой отсутствуют какие-либо ограничения. Загрузка. Загрузка, кстати, показывается, что неделя достаточно быстро загружает, если у вас э, хороший канал связи э, у провайдера. То есть стандартный там, у Фонетовской или Домру. Домру отвечать не буду. У подключение э, так, средний пакет, стоимость спокойно те же самые скорости, как сейчас показано на видео при загрузке. Месячные данные по одному инструменту загружаются в течение двух минут. Один инструмент, один фьючерс, uh, level 2, например, вы загружаете uh, примерно 2 минуты. Вот. У тех, у кого интернет подтупливает, будут загружаться 4-5 минут по одному инструменту за месяц. Вот сейчас вы видите повтор. Далее я покажу в следующем видео. Нажимайте на ссылку, переходите в следующее видео, смотрите, как буду, буду проигрывать загруженные данные.